Митингуют тем временем не только жители Одессы, в небольшом селе Семиполки, что под Киевом люди также вышли на улицы. Все они возмущены небывалым ростом грабежей воровства. Только в мае в Семиполках было совершено 35 краше и ограблений. Преступники выносят из домов и участков все, что попадается на глаза. Металл, инструменты, старую бытовую технику делают это без зазрения совести и стрельбела дня. Жертвами воров становятся и матери, в одиночку воспитывающие несколько детей и пенсионеры. Украли около 40 погонных метров труб, которые я планировал делать водяное отопление. Они подперли двери доскою а. и там открыли у сараи двери, где сыном у все инструменты от машины и все а. забрали тачку. Жители села сами провели расследование и даже установили круг подозреваемых. Но милиция бездействует. На три с половиной тысячи человек, проживающих в семи полках, нет ни одного участкового. И часто стражи порядка просто не приезжают на вызовы. Мы поехали сможем мужем сами на металлоприемку. Нашли свои вещи. Вот, Нам сказал приемщик, у них есть видеосъемка ведется. Мы милиция, когда приехала уже милиция, мы это все рассказали. Мы привели к, этим, к этому человеку. В итоге результата никакого. Видеосъемку никто не взял, никто в металлоприемку не поехал. Тех, сколько поймал, я передал список, кто ворует и так далее. Я передал в милицию. А что милиция? Не делает ничего.